В некоторых ваших видео вы говорите о том, что если во время работы приходит упадническое состояние, это знак того, что очень скоро человек перейдет на следующий уровень. У меня уже, как я замечаю, больше месяца продолжается состояние уныния, и только к ночи все проходит, и я готова гору свернуть. Яркие эмоции перестала переживать еще на третьем базовом курсе, когда начинала изучать новые иронические ставы. Меня выключает на несколько дней, просто сплю по полдня и ничего сделать с этим не могу, как будто совсем не живу. Единственная радость, когда удается полетать во сне. Мой переход затянулся, или это может быть эффектом того, что я отправила свою сильную часть во тьму? Помогите, пожалуйста, разобраться. Да, ну, конечно, это, это и связано. То, что осталось, не является вашим э, интересом в вашей жизни, но тем не менее это ваша теперь обязанность. Вы должны с оставшимся найти интерес, в найти силу, в найти причину для того, чтобы с ней работать. Это и будет ваш переход. Понимаете, хорошо развивать себя, когда у тебя есть талант. Фактически, немножечко упорства, чуть-чуть демонстрации своего собственного таланта, и ты уже в фаворе. А что делать, если у тебя нет ярко выраженного таланта, если он скрытый, непроявленный? Тогда приходится работать, приходится его развивать, приходится его взращивать. Окружающая реальность нам говорит, зачем это делать. Вот есть у тебя что-то такое, что у тебя хорошо получается. Ну и продай ты это поудачнее окружающему пространству. Нету, не, не, не умеешь ты писать, да и не пиши. он для тебя, не пишущего, смайлики с гифками придумали. Зря, что ли, придумывали умные люди, специально для таких, как ты, писать не умеющих. Говоришь плохо, ну и не надо тебе ничего говорить. Обойдешься тоже короткими сообщениями в Твиттере, тоже вполне себе можно карьеру сделать таким образом. Все для удобства, все для удобства, не надо развивать. И очень многие же идут по пути наименьшего сопротивления, соглашаются и попадают в зависимость к системе, потому что без этих костылей они уже существовать не могут. Человек разумный, человек поставивший себя за шкирку на магический путь развития, прежде всего, посмотрит на свои недостатки. Он говорит, ну хорошо, вот у меня есть талант, я его уже развил. Отлично. Но я его развил вот в этих условиях. А что мой талант будет делать в других условиях? Если попадет в неблагоприятные условия, останется он талантом, останется он выдающимся, моим лучшим, самой сильной моей частью, моей сильной качестве. Давай мы его отправим туда, где он может еще чему-то научиться, в чужие земли. там. Не знаю куда, вот этот вот темный путь, куда мы на Самай направляли свою лучшую часть, особенно идущие по темному пути, да и по-светлому тоже. Вот как раз именно этого эффекта добивались сделать свою сильную часть еще сильнее. Но с чем-то я остаюсь. Я остаюсь, видимо, с каким-то своим несовершенством. Оно уже не может рядиться в белой одежде таланта. Вот оно. Все как на есть, все как на духу. И все, что было во мне мерзопакостного, вот оно и осталось. Я не хочу смотреть на это, я от этого отвернусь. Но оно почему мерзопакостное это осталось? Почему оно дикое? Почему оно не, не, не, не алгоритмы победителей? Почему это свойство моего сознания не является алгоритмом победы? Наверное, может быть, оно просто неправильно воспитывалось? А возможно, оно вообще не воспитывалась, возможно, оно воспитывалось в каких-то других тепличных условиях, где оно могло бы быть талантом. А вот в этих, в сегодняшних реалиях, кто я, вот с этой своей неразвитой частью, может быть, самое время начать развивать, чего я там делать не умею, разговаривать, писать, с людьми коммуникацию выставлять, свою правду отстаивать, искать разнообразные варианты решения своих вопросов, не идти по пути наименьшего сопротивления а искать самый трудный путь решения задач. Но ведь мне всегда рассказывали, что этого делать не надо, что ж я как дурак-то буду поперек всех всех вдоль, а я вам опять поперек. Но так это и есть тот самый э, магический экзамен. а Ты сможешь вообще? Сможешь? Ну, давай, делай. Не умеешь? Учись. Не способен? Достигай. Увидел уязвимость? Исправляй. Это и есть магический путь. Стать совершенным, настолько совершенным, чтобы не испытывать нужды в людях. Сознание должно быть целостным, как хорошо описала коллега. Все соединит со всем. Сознание должно быть целостным, а это значит независимым, у целого нет предпочтений. У целого нет предпочтений ни в людях, ни в ситуациях, ни в месте, ни в пространстве, ни в знаниях, ни в печалях, ни в желаниях. Нет предпочтений. Но вот как это объяснить своему разуму? Но ну, в этом и состоит задача. Надо отказаться от своей самой сильной, самой лучшей части, отправить ее туда, где она не будет лучше учиться, а само посмотреть на своих забитых, нелюбимых, ущербных детей, которые вы, выползли из-под лавки и показали себя, вот мы тоже тут, только мы не обученные, не умытые, не накормленные. Но мы тоже твои, мы тоже твои части сознания, которые оказались обесточены и сейчас самое время заняться. Вплоть до Бельтайна. Куча времени.